Всем здорова, с вами Гидро, 94 И сегодня у нас реакция на, наконец-то, на третью часть супергеройской битвы Супергерои-суперзлодеи против Оскара К сожалению, пока я до сих пор нету в русском озвучке этого ролика Поэтому придется в этот раз смотреть с субтитрами Благо они есть Так, ну, я, кстати, разверну на весь экран как, Потому что раньше я так не делал Потому что в предыдущей части я делал на полный экран Так, ну, давайте погнали Давайте смотреть, что у нас тут. 3, 2, 1... 3, 2, 1, погнали! То, что не торопился. <свят> Что значит могла перенесли? с другой голубой человеком? не Никто не хочет видеть тебя без памяти Именно как в Вы были вообще роботы? был таким эмоциональным. Не мы цикл? Джон, как самый часто победитель супер мне много раз Тебе единственный самый всемогущий персонаж. Из хранителей. Суперцит в качестве диверсии. Ну да, я хотя бы по крайней мере объяснил, почему он сам себя угробил в первой части. Таноса нашел. Кто Грей, Я В несколько я говорю, Ее омолодила Но В суперзлодейском мочилове он э, типа, ее а она стащила перчатку его грохнула. <свят себя свы> да, полезная функция, да? Почему ты использовал чтобы пропустить Я сказал что я Я Да, уже ошибись. Взял, скинул дочку с скалы. <свы> доктор Мэн. <свы> Кого тут только нет вообще, там даже Рэмбо был. Оскар, we... Обезьяны будут свободны, чтобы он пошли О, В первой части их не было, а во второй они появились там в самом конце, вот. И Шрайдер тоже. Что кто-то опять рассыпался, он думает. Годзилла в комнате и кинг кинкод. Как они все помещаются, да? О, вот, доктор кто? Значит, докторов кто там был дофигище, видимо, вы решили выбрать этого. Тон бетон на эту дыру первый отряд приготовится проверил не первый отряд. игроку Не нашел решения в прошлом. Типа, герой со злодеями работать не хотят вместе. Да, там тоже Питер убил же отца, получается. Ты был oh, а, как... это... было оскорбительно, да? Там Блейд был, по-моему, еще, да? Все переглянулись, на что придется работать вместе. Улики. О, мои Да, победители. Геройская это Дэдпул, злодейская это Харли Квинн. А пока Харли Квинн против Дед у нее шансов нет, потому что у него уже регенерация есть по идее. Мертвый Спасина. Дед без Пола как бы то. Сейчас сохнет по ней, но это trick, right? Фандом, шиперы. Хотя, по идее, у него же там есть по комикс, у него это смерть по фильму там у него еще тоже жена есть вообще-то. Ничего, кроме сердца. Oh, Че? What? What О, все сразу, да? Когда какой мстители финал, то, типа мстители к бою или как там было, все вместе собрались как-то как, супер к бою, как бы так. Да. Лекс, что тебе так тошнит, ты все время переперенулся. Но даже его It's регенерировали. Регенер не Хеллбой. To... Его, по-моему, в первую часть не было. To... Игнат просто I так не заткнулся. Я твой номер 2 фан. я не мог не знаю какого-то фильма. А этого немца я тоже не знаю из какого-то фильма. Ну как Звезда <свец> Смерти, он что А вот и сам Оскар. Злодей-трофей. У тебя обладает способностями всех из них. О, <реклама> <реклама> oh, маска. Его в первом части не было, да даю второй сторону. Взял Куану! Да, Дарт Вейдер выделил, видимо. Не прокатит тут! Да, только там и оболок сломала. Я буду это поводу камень пространства перемещений, как он назывался. Усы Супермена. <-уэна. софер -уэна> <софер -уэна> oh, no. oh, а, какой он камень к ставку применил, а что-то не понял. Ну, к Дартвойдеру это был применил камень времени. <софер -уэна> <софер -уэна> <софер -уэна> ну, к королеве такой применил камень разума. <смех> <смех> или же, <что>, наоборот, тупел. <смех> Нет, ну как тут вообще, типа, сразу несколько одинаковых камней получается, как и в перчатке Таноса, и у самих персонажей при этом остались. Приготовить заряды. Ну не буквально же! <смех> Так, ч уже изводил в финал? То есть уже как бы разумный. Минус фонарь. So <связывая> Криквель, Гельма. Минус хранитель. Или как это Старейшина? Золотая паутина. Он совсем читер. Не быстрее, нас. Нет, он быстрее вас. Зрень подвело, да? как ты ее искал. Ты же зрень да? Гранители. Ну да, реально тоже похож на Бэтмена. A... Муха. Эй, за ты. Как там? Люди в черном. Золотая матрица. А Серьезно? Его во второй части точно так же грохнули, его заморозили. Кинг-Конг oh, говорит... Wow. Электро. Ха, без шахай, стоп. Сразу минус. Супомен. Марта Откуда ты знаешь это имен? Так холодно. Мне уже, кто не знает, там усы замазывали в Лиге Справедливости. Это передавец как его, видишь, против славящих мастерцов. Он тоже трансформировался. Блок, мистер Старк, чтобы Это и <плыв> <плыв> Yeah, like a team, like a league, like a squad, like a crew, like an eclectic assortment. Ну <eerste> no, вообще столько рук сверху класть как бы не очень вот удобно. Вот да, я тяжело. X 23 <связь> <связь> О, как Оскар там! <связь> его вообще плевать, с чего там его сжигают. Wants, Новый war. перед so что поданный <связь> Биттл Джоуз? Да, по-моему, не было в прошлой части. Fact, of... страха. Какая... А только одни звездные войны, вы поняли персонажи, и ситхи. что что-то не так. Scratch. Не на меня, а на Оскаре. Из детализированной льняной аналитики, это было Да, пята, Well, ну, ты, по идее, должен быть страхом, то есть он превратится в свое страх, то есть запечатается в золото. Oh, И что там было у него, я не знаю. Другой мир, это зла, их по мне было в прошлых частях это я не знаю, с какого фильма, чувак? Если в можем... Странно. прошлое. не могу Минус логан. Кто эти двое я не знаю, извините. Минус Кардиас. Ееее, назад в будущее. А просто что они тут делают, вообще лишь не бойцы. Это все кто с worth во time. Мы дошли? <служившись> Кто ты? Я странный, кто ты Да, я. ты кто? Ты кто? кто кто? странный. типа Воскресенье. 24 декабря. 1939 года. То есть куда-то далеко улетели. А, time... ah, 80 лет назад. Зачем в самое начало куда-то? Самые первые фильмы, это Чарли Чаплин, какие-то вот детские мюзиклы, это э, как там «Страна чудес», как там «Страна острова», и, и «Кинг-Конг», и все если больше бойцов нету. А сам шар типа как э, «Извезда смерти» из шестого эпизода, недостроенная. Да, нам же еще впервые знать, как его убить вообще. Да, он не защитный я был в машине с четырех докторами, и никогда не чувствовала себя так больно. знаешь, Скотт, не круто, а, это предыдущий, то есть это до того, что мы смотрели, получается. Потому что я не помню, что скот превращался в гиганта. Тор, вот кто не может пользоваться. Ну что, в принципе, Шторм может, э, какой-то там Ситх тоже там молнии пускать умеет. Wait, вот, не знаю, мне не привычно то, что вот Шварценеггер вот в оригинале говорит с вот акценты. Он же видит, как австрийец вообще. Well, На русском как-то это <laughs> не заметен вообще акцент. Минус, Терминатор. Кто наш день? Кто наш день? Мы тогда еще? Присоединяем. Окей. Плащ-невидимка, что ли? Точно, плащ-невидимка. плащ-невидимка. завидует. <laughs> <свят> Фитиш на ноги? Я не детские игры были. Опа! Царапина! <свят> если Ридлер задел... Вот, если <свят> задел его. Есть, получается, его реально золото ранило. Я это вообще случайно сказал, это кажется, реально правда. Yeah, yeah, so, And... Но там вы вернулись из будущего. That's weird. Yes. А типа как про крип крип криптонит, который ранит Супермена. с Нет не Аплодисменты. Акцептед. Тихо. Типа на счет скипетера. И минус ТТ, Тор. Анджелин Д'Али, блин, не знаю. По-моему, из Берсерка. или пил Забыл. Беовульф, во. Мы его, забыл. это Бешеная гири. Если вы сильно аллергичны на арахис, если вы сильно аллергичны на арахис, если вы сильно аллергичны если вы сильно аллергичны на арахис, если вы сильно арахис, если вы если вы Точно! кольцо. О боже, Фрода. 16 лет трезвые. Ты что? За что ты убил Харли? Вы же там... ...отношения вроде как у вас. Я собираюсь перестать разбивать вещи и начать строить их. Я собираюсь джинсы. Это правда. Они не они не увидят, что дети больше не Не и шепни: "Ты можешь быть как она, если усердно работать и жить Я чувствую, моя жизнь только начинается. началась, но ты уже померла. Нет, Харли, я никогда не отпущу. Если, конечно, нет, отпустишь, Он наконец-то получил свою прелесть. Не такое уж и секретное оружие. этого thought she'll come yes, you're the MVP. The power you've accumulated is too much for any one being. I'm playing the world's smallest violin for you. Given our current enormity, that's actually the size of a normal violin. Whatever. <laughs> <laughs> you know you can't destroy me. Конечно, я Твоя слабость — твои эмоции. Эмоции, к себе. Я просто большой С телом, я не Шоколад или волк там был. Пикассо. Пикассо. Зашибенное заклинание. Ангел-божественный разговорчик Мэн Господи, как ты так быстро разожрался! Но, John, oh, Это уже читерство О! Джон Уик! Белорус причем, по-моему, как говорил В одном из фильмов. Да больно надо. для да, правды. Оуч. Перчатка тануса. Только Туп тупо всех стер. Только стер в этот раз уже тех, кто никого не, не, не стер в, в войне бесконечности. Минус голов. Мистер Старк мне что-то нехорошо, да? Биби! Ха-ха-ха! Это там в аватаре же был, да типа я тебя вижу. Ты что, рингтон? Ты что фибра? Да ты еще и другие руки будешь отращивать. А, а идет а а, человек Муравей, конечно же. Под эту фразу. Ring... Ну, сработало? Да! <связывая> <связывая> Прощай, Оскар. лет не что Нет, ты злодей! Оскар идет к... не популярный Скотт... Да. Много померло... ...персонажей. Рейвен, ты you знаешь, know что делать. Превратиться в Оскара. о чем ты думал? Сработало или нет? It was worth shot. <звук> Сработало? Рейвен? Этот чувак, зубы. уже без носов. Да их твоя Харли и Куин тоже. А, домино. Не, Надеюсь, музыка не под авторскими правами. Семейное фото. Все уже помирились как... Смаук, <связывая>. <связывая> ты вообще где был весь, весь бой? <связывая> <"В> Брустые крыши. <связывая> <связывая> <связывая> Мистер Мад Тайтон, can I ask you an important question about your daughter? Here, I got this off of a close friend. <говорит> фонаря, он, он тут тоже играл в okay, so <говорит> I что see your face. I don't think we're quite ready for that just yet. Trust me, whatever you Oh, see, I knew it was too soon. Okay, look, I've been researching this experimental surgery in China. You're beautiful. Шиперы. Вы где? You should watch our movies. From what I understand, they don't all take place in the same location. Interesting. What do we do now? Where do we go? I certainly don't want to stick around here. Если это не наступает зима, ну дай снежная королева из Нарнии. Я могу говорить об этом. Люди — это они создали всех нас. Но чтобы Where can we go? Oh, is there a world out there that we could call home? Well, I don't know about that, but I can make us a world. I am <laughs> That's your planet. No new. Come on, no one wants to live in your saggy old planet? Oh, wait, your dad is a planet? Wooy. Hey look, I'm familiar with living in the shadow of a parent, but that is ridiculous. All in favor of building our own world. How do we get out of here though? Известная сюжетка поиска. Я не знаю, куда этот чувак с головью. Как назовем новое мир? Остин Пауэрс. Нет уже этого актера. Все его роли. Фанфиктазия. Тип мир фанфиков. Не фанат перспектирует с персонажами разных миров. Я начну строить его, как мы туда Все могут иметь вход. Это будет первый планет, созданный комитетом. Окей. Все, брейте Следующий этап — Фанфиктэйжа. Я не знаю, герои и герои, когда есть так много мультфильма. Не айл be back, а we won't back. Да. Но! Арена не одна, оказывается. Опа-на! Марио! Видеогеймбол! Это Red Dead Redemption! Donkey Kong! Горо! Это не знаю откуда. Skyrim, э, э, там Грейк, euh, Ведьмак, Халлоу, Биошок. Хэллоу. Ассасин Зильда. Стоп это, малень! <свят> Warcraft, StarCraft, Minecraft, сплошный крафт, там типа. Минус линк. Но я думаю, это автор уже сделает так, для галочки уже это не будет в следующей части. Анимации. Дарья, спин-оф и Батхена, Есть кто не знал. <het -infilt repair> Бейти волс творит. Супер крошки. Симпсоны даже до. А он стоял спанч боба сожрал. Ну-ка, койота, все время не везет. Аниме Болл! Сейлормон, Драгонболлс, Не хватало еще Наруто, там какого-нибудь Шаман Иван Пачмана. Куклы, это вообще какой-то бред уже пошел. Альф. Маппеты. Или улица за в принципе, вам тоже понять не будет, кто где смотрел. Это я не знаю откуда. А, настольные you игры? <фе> Монополия, получается. Калиформи... Чего? <фе> типа мюзиклы какие-то или что-нибудь? А, хлопья? Это какой-то уже бред. Пау-рэджерс, <решит> <решит> лего-фильмы, истории игрушек, вообще все уже намешали! и это все они вдвоем озвучили! <решит> Вы себе представляете? У тебя не было Дракула. Ну каждый дальше говорят про то, что лучше подпишитесь на нас, бла-бла-бла. Ну, мне понравилось, это был шедевр вообще. Но я так понимаю про вот то, что там показали в конце это видео, этот и э, видеоигры, аниме, мультфильмы, это этого не будет. Это просто так показали. Но ну, мне зашло. От меня лайк. Я не знаю, почему до сих пор дубляжа нету. Не знаю, там почему-то как-то они не особо любят дубляж Вообще они там, по-моему, забанили два предыдущих перевода, этих дубляжа. И от супергероя, и от суперзлодеев. Я не знаю почему. Типа считаешь, что супитов достаточно. Ну, мне зашло. Мне понравилась анимация. Мне понравилось, что они вот прям вот. Черты лица, вот, все почти как у актеров, вот, э, взаимодействие персонажей, там, вот, шутки на то, что там, типа, ты доктор странный, доктор кто, типа, все это, такие жутки. Мне понравилось. Если вам понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, не пропустите, в контакт, подписывайтесь на ArtSpear Entertainment, который сделает эту анимацию, и до следующего видео.